Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком методе отопления, как теплые стены. Теплые стены практически ничем не отличаются от а, теплых полов. Единственное отличие в том, что в то время как в теплые полы необходимо подавать теплоноситель с ограниченной температурой подачи, а в теплые стены можно подавать теплоноситель до 70 градусов Цельсия. Давайте же рассмотрим принцип монтажа теплой стены. Мы рекомендуем использовать трубу для теплой стены уменьшенного диаметра. Для теплых полов это 16 диаметр, а для теплой стены 10. За счет уменьшенного сечения трубы воздух не накапливается в верхних точках в теплых стенах, а вытесняется водой под давлением. Трубопроводы крепят к стене при помощи специальных реек а непременным условием монтажа водяных теплых стен является укладка трубопроводов змейкой снизу вверх по ходу теплоносителя спиральная укладка трубопроводов здесь не подходит так как теплоноситель в трубопроводах должен двигаться не только посредством насоса, а и при помощи естественной циркуляции. Но есть определенные ограничения по монтажу теплых стен. Вдоль подогреваемой стены нельзя ставить мебель. Она не только будет снижать эффективность обогрева, но и портится и рассыхаться. Установив теплый пол на стену, нужно заранее распланировать что и где будет висеть. Если этого не сделать, есть вероятность того, что в будущем вы можете повредить трубопроводы в теплой стене. При создании штукатурного слоя его оптимально производить в два этапа. Первый слой наносят по каркасам из арматурной проволоки к которым крепятся трубы. Когда этот слой достигнет нужной прочности, к нему крепят штукатурную сетку и наносят штукатурный слой. Сверху финишного штукатурного слоя нужно наносить специальную сетку. Она служит для предотвращения появления трещин на финальном штукатурном слое. Нужно учитывать, что электрическая проводка прокладывается после финального штукатуривания в верхних слоях штукатурки. Подача теплоносителя в трубы осуществляется только после того, как весь штукатурный слой высохнет. Чтобы избежать последующих механических повреждений трубы следует выполнять его исполнительную схему с привязками осей труб. Подводя итоги, могу сказать, что теплые стены показали себя как эффективный источник тепла в помещении и отлично заменяют радиаторы в тех местах, где нет возможности их установки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках. До новых встреч!